Вот а? такой вот у нас куре. горе? А? Боевода, бери меч в руки и за царевной! Да староват я. А. Вот Ерема вполне призывного возраста. Зачем Ерема? Эй, Валой, спасай царевну дочь! А я вижу, что я что-то не вовремя задержал. А ты еще? А? Жених молохольный. Давай в погоню! Кто а? царевну вернет, тот и женился на ней. Ерема, была лайка твоя. За инструмент спасибо. За ты Ешь. а яблоки после победы будем ехать! Эй, стой, куда? Так, Аленка, соберись. Ее откакал за царевной, Мужчина. а я осталась здесь. И что Мужчина. теперь делать? А? Я не имею оружия, не имею лошадь. Лошадь? Ради любви! Больной, болею. <сосит> <сосит> Ох, ты. Тебе не так, Теперь бы еще с ногами разобраться. Куда, Аленушка? Ой! Вот такая вот у нас теперь лошадь появилась. Хороша, кобылка! И где-то я ее глаза видел! Поехать! Не хочу! Не посмотри! Пейте, пейте, перестой! Без щечки не возвращаешься! Мы бедны, скромны, и незаметны. В ответ да, на грубость мы рабки безответны. Мы злые, мы снова каждый свидетель верёг и убийц господа без безответных. не накажет мы, слуги, без нас никуда. Ой, услуги вас ценят всегда. Ой, какие полезные знания Уметь воплощать все желания. я будь ворец, там меня и награды ждет. Скорее, скорее, мы все там и будем Казмича, Циклопа, за такую красавицу! Циклоп! Может, <свист> не дождаться тебе награда заслуженная? Погони за нами! А -а -а -а. Говорит, догонит, и гол вот рубит. По звездам я вижу, надо колдовать! <свист> Зачем колдовать? Лучше друг наломать! Что больно? Царевна моя. М -м -м. Царевна, царевна, царевна моя. Царевна, царевна, царевна, царевна моя. Едем соперник Лайн Я его буду убивать Что? Ух ты Ну я тебя сейчас устрою Подозрительно Подозрительно Еремей! Стой! Подождать меня! Биться в крышок! Еремей! Коврать! Маша. Милая. Да. А? Я! Извините, пожалуйста. Большой колючий шмайн. Ой, майн попа. Спасибо, что спас нас. Скачем скорее! <связь> Придумай, как нам эту красавицу до Шаха довести и как самим живыми остаться. Тебе-то какая разница, кто тебе голову оторвет? Погоня или наш любимый Шах? А? я сейчас твою голову оторву, будет она как этот чайник на горбе у верблёда болтаться. Так, сейчас посмотрим, чайник, а что? Неплохое жилище для джина. Ну, давай, эй! Делай! <мазать> Стой! Стоять! Куда? <Худе>! Вот. <серпев> давай давай давай Красив шах, однако, как красив. Как повезло невесте моей номер 366. Ой. Ну где катаются эти тупые слуги? А -а -а -а. Как же там? Как же, как же там? Взла, Ну, давай, давай, Сева, родимый, поднажми! Эх, <сшиба> давай, пошла. А назад и Делали с отрыцаря. в этот ущелье навсегда. Дальше я опять не помню, дальше что-то снова о юфире. Я верну тебя, тебе царевна, я нежно посмотрю в глаза твои. Наши чувства станут круче, возвратимся мы в избух. И вот этот, типа, шлягер, приколись, я тебе дарю. Так, взлет. Так, теперь нападай. Провей. Эх, царевна, царевна моя! Надо костер сложить, шар дымом наполнить. Девочка, какой костер? Из чего нас сейчас догонят? И самих здесь зажарят. Буду с мамой прощаться. Ой, мамочка! Нервы, нервы Эх, совсем привет, плохие. Мой, О, великие и несравненные цребные. Угу. За нами, ага, за вами. Гонич такой ужасный рыцарь. И чё? Эй, просто паразит какой он. Вот, и, может, вы свой талант и пользуйте на общее благо. Так. Надо построить такую простую маленькую ловушечку. Капканчик тоже подойдет. А можно просто в сторону рыцаря увести. А? Пусть мимо себе еды спокойный. а Зачем он здесь такой? Это можно. Сейчас конструируем из подручных материалов. Дай-ка. Ладно, бери. О, ну где же этот дворец? А? О, вон он! А, Эх, царьевна, царьевна! Нет, царьевна моя! Быть миром, чтобы, чтобы поравить целым миром Мне же, мне же власть неинтересна Шаха, шаха жизнь скучна и пресна Я, я хотел бы стать поэтом Я, я всю жизнь мечтал об этом Но, но нельзя без вдохновения Написать стихотворение Красиво Красив и изящен, велик, велик и прекрасен. Сон и цеподобен, стержан и скромен. Я, я был налег, и я. Отсюда теперь к Царевне выбраться? Чуть что сразу ага. Царевна. А? Ладно, срезай. Ага. Умная какая лошадь. Моя. лошадь. А? Нал бы ты. А? Так, так, так. Тяжелый. Молодец, Серёма. Спасибо тебе. Эй, Фу. эй! О, най най най най най Ты куда? сидеть там! Я забирать царевин! у фигерзы! подобное. У вас лукаликая. Каликая. Короче, год. А -а -а. Я добывал вам этот, красота, а звездочет а -а -а. так мешался все время. Показывай уже, а. Под глазом, клянусь. А -а -а. Нет, лучше зуб. А -а -а. Запрела. Помещение просторное! А, -а, -а! а это что за мужчина? А-а-а! Как ты посмел? Чем ты смотрел? Прочь, Ой. сейчас же у вас и обратно этот изъян природы А-а-а! Не смей! Не, не смей им оскорблять отчей великого шаха! Значит, план такой. А, начнем с реформы власти. Матриархат Матри... самая передовая форма правления. А где фонтан? А, гороскоп, заходи! Покажи мне черную воду-то. И где будет мой кабинет? Мастерская. Туда ходить по лестнике. В Шахские горы. Теперь там и твое место. Ты на месте спасибо ящерка вывела <сёплодисмент <сёплодисмент> вот это по мне шагу <сёплодисмент> назад <сёплодисмент> Кашу, маслом не исправишь. Ой, прям не знаю. Ой, сложно все как. Яблоко осталось одно. Одно. И если я его съем и превращусь в себя Аленушку, то то Ерема заколдованный, так останется влюбленным в царевну. Спокойно. А если он съест и яблоко и расколдуется? Тогда он снова полюбит меня. Да ну, глупость какая! Меня-то нет! Я же форменная лошадь. Красавица! Копытная! Опять проблема. Ой! Да пусть он любит свою царевну! А я? А я тогда, я... Эй! Есть кто живой? Кто-то кто хочет быть миром, чтобы, чтобы порадить целым миром. Ага. Ага. Ух ты! <с pourrait> <таревый> вот так лучше! Звук-то какой хороший! Аж жду захватывает! Конечно, слушай, этот дутар сам страдивари и арнерии делала, да. А -а -а. Ой, слушай, настроение такое паршивые, паршивые. А -а -а. Давай сыграй что-нибудь хорошее. А -а -а. Пара любовь. Пара любовь, песню, знаешь, нет. Про любовь? А -а -а. Будь счастлив, Еревок! О, но вспомни. Молодец, да? Про Аленушку мою. Ах. Как же я мог про неё -то позабыть? как забыл, да? Аленушка моя. Кто? Не разрушат злые чары Усы крепкие любви Помню я твой образ нежный, Помню я глаза твои. Но сначала... Долг перед Родиной исполню. Простите, тут такая крупная девица не проходила? Царевна наша! Хорошо бы вернуть. Вы меня понимаете, understand? А это? Ой, она к тому же еще и царевна. Ой, цвета какие красивые! А вот эту колонну я бы снесла. Небольшой шкаф сюда бы ха ха ха ха ха ха ха ха ха ха ха ха а ну ладно, ха ха ха ха ха ха ха ха ха ха ха ха ха Дутар себе забираю. А? Дарю. Ну, спасибо. <смех> Давай мне, саравин! Пожалуйста, он тебя первым спас. Вот пусть первым и женится. А я могу вам свадебный да. марш сыграть. Он спас! Да он! Он тебя убить да. хотел! Ему машина дороже жены! А врагов всех мой Ерёма победил! Чи. Пусть он и женится на мне! Эй, обещать дочку тому, кто я её привезёт! Ну, дочь это говорит, что Ерема врагов победит Ты, царевна, девушка, конечно, интересная, но я Алёнушку люблю Да ладно? Вашу племяшку, Ой, ну, к ней ты я ты прискакал, ты, ты, ты, ты. вот и песню написал, хотите, сыграю? Вот дела Не царевна я, не я, царевна-то! В принципе, И365 вполне достаточно. В последний день года книжку почитаю. Ку -ку. А -а -а! <связывая> <связывая> <связывая> ну, милый, план такой. О. Думаю, перестройку дворца начнем с перепланировки этого зала. да. Потом ко мне в комнату лифт построим. А во дворе О! электростанцию. Электростанцию. Витриную. О! Кстати, черная вода действительно здорово О! горит. Горит, да. Пойду машину заправлю. Да. О, от жары, наверное. О! Надо кондиционеры изобрести. Надо. Я, Алена! только заколдована. Слегка. Алёна? У Алёнышки-то немного другая внешность. Такая она уж раскрасавица, я так и думала, все дело во внешности. Что-то раньше тебя эта внешность не смущала. Я ради него красотой своей пожертвовала, а он, если постались у меня яблочки волшебные, Алёнушка, они у нас растут на любой яблонке. Вообще-то и груши подойдут, да? даже сливы сгодятся. На как это? Так значит не в яблоках дело, а во мне? Конечно в тебе. <с Такие <с вот у нас все женщины в роду, волшебницы, чародейки, все могли такого наворожить, если разозлить, конечно, хорошенько. Получай, ведьма, за свой фокусы. Эй, эй. Ты... Эй. А где дочевая? Где Всеславушка? Не волнуйтесь, царь-батюшка. Ваша доченька теперь восточные сладости осваивает. Их ты! А что? Сах тоже неплохой жених. Раз уж пошли такие откровенные разговоры, Аленушка, познакомься со своим отцом. Вот он, царь наш, батюшка. Что? А? Э! Э! Точно! Вот на кого она похожа! Дочка! Я так долго скакала до этого момента. Еремушка. прости меня. Алёнушка, а за что? Да есть за что. Заколдовала я тебя, милый, приворожила к царевне случайно. А потом и сама в нее превратилась, потому что ты ее полюбил. Что? Так это ты? Эх, ты, Ерёма, я же люблю тебя. Наконец мы снова вместе, нас уже нет. Нет, мы снова вместе, нас уже не разлучить. Я тебе, моей невесте, хочу песню подарить. На этой песне на росвета я готова поскакать. Но зачем скакать отныне? Рядом будем мы шагать. True love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 Зачем же так орать? Шахчик мой, говори в трубку. Может я вниз пешком, а? Пешком по лестнице сойду. Пешком нельзя. Шахчик, спускайся на лестнице и пошевеливайся. Сейчас парашют испытывать будет. Ты так виноват. Звезды чуют. только Очень неправильно получилось. Мам! А, зато мы скоро ближе к звездам станем. У Поцаревный план такой есть. Подписывайтесь Нас. на канал и жмите на колокольчик, чтобы всегда быть в числе первых о выходе новых видео.